Да нет, ну нет, я не угадаю. Короче, это бомж знаменитый, у него дочка ж... богатая, живет где-то в Америке. Блин, я сейчас получусь самым тупым человеком в Кемерово. А, это какой-то режиссер по-моему, он помнил, он докопался до меня на остановке. Привет! Это шоу спросил. Вам может показаться странным наше новое название? Да, Фух, мошку съел Мы снова вышли на... что-то И сегодня мы вновь вышли на улице Кемерово А конкретно на набережную Чтобы показать людям фотографии И они узнали бы своих местных э, знаменитостей Но в этот раз человек, который угадает абсолютно всех знаменитостей Получит особенный приз какой это будет приз, узнаете потом С вами Костя и Леша Фух. Мне кажется, что мы забыли планшет Спасибо вам за вашу поддержку Мы начинаем Я знаю этого человека Посмотри, кот. Я не помню его фамилию. Я не помню его фамилию. Гришковец. Не знаю. Евгений Гришковец. Слышал у раз? Нет. Фотограф, как понимаешь? С театром что-нибудь. из театра, как ты поняла? Эктер. Это Евгений Гришковец. Это же выпускник. Евгений Гришковец. Гришковец. Ничего себе. Я не знаю. Наверное, он фотограф. Кемеровский. Да. Евгений Цитов. Не знаю, мне кажется, какой-нибудь ведущий, может. Его поза, может, о чем-то говорит. Модель. Модель. С геометрией, наверное, с какой-то. У него еще такая смешная фамилия, как у вот этого человека практически заканчивается. У него он гришковец, а этот Белый церковец. Я впервые вижу. Честно. Кто его знает? Тоже первый раз вижу. Блин, ну давай ему имя хотя бы придумаем. Вот смотри, лицо. Андрей. Фамилия. Карманы. Ну нет. Это фото фотограф, да? Да, да, да. Да, Фотограф. Ну, на Б да. на на фамилия? Угу. Богданович. Богданович, Как? Я не знаю, как его фамилия. Это другой человек. Мне это кажется, другой он другой меня фотограф. уничтожит, если он его... Ну смотри, нет, давай так вот Давай, приглядимся. Что Что О, ну это Илья Балтевец. Мой этот. Не Игорь? Нет. Это с Игорем да. я тоже знаком. Это Илья. Что глаза его говорят? что, <связь> это, что у нас это фотограф стопроцентный. Качественный фотограф. Болтевец. Вот, это, это болтевец. Он подсказывает, пусть он назовет. Надо, ребята, надо, иди, иди, сюда. иди О, сюда. О, ну это вообще... Вроде даже зовут его как меня, да, Денис? Нет? Не знаю, короче, это не знаю. Коломен, брат. <связь> не знаю. Коломен. Да, да, да, это Денис Коломен, да. О, интересно. интересно. Все знают. Коломен. Коколомен. Вот этот человек. Коломен. Коломен. Вот это. О, это этот. Коломен. Ну, как мемчики так сразу отгадывают. Ну, это Коломен. Он похож на ведущую. Потому что у него микрофон, кажется, в руке. Да, он его прячет. Это типа, нет, не подумайте, я не ведущий. Это же Кемеровский какой-то ведущий, знаменитый. Да. Он все время бабочки на свои мероприятия носит. Александр Незлобин Это Ведущий какой-нибудь какой Да, ведущий Может, человек с телевидения Человек ведет uh -huh. корпоратива uh -huh. Это ведущий Алексей, я не помню его Он меня в лагере вел эту, в магистрали Ты можешь ему передать привет в камеру Он посмотрит Привет, Алексей, может, ты меня тоже помнишь, но не знаю Это Дмитрий Коныш Может, вы знаете? А, я вспомнила, я вспомнила, это же Дмитрий Конышев, это известный ведущий, у него и микрофон, и бабочки он все время носят. Дмитрий. Кокушев. Конусов. Конышев, конечно же. У него есть разные псевдонимы. Это кто? Конышев. Дмитрий, впервые его вижу. С какой-нибудь... Ну понятно. Он кино не снимал, в Каны его отправлял, у него есть фильм что-то «Я плюс люди». Этого мужика не знаю, но прическа мне нравится. <с1> да, Короче, это бомж знаменитый. У него дочка богатая, живет где-то в Америке. Он собирал бутылки так, и на этом зарабатывал. И он держал свой баннер, короче, за счет бутылок. А мы всем домики строили во дворе. Я Максиму позвоню. Это мой брат-близнец. Это какой-то режиссер, по-моему. Помнил, он докопался до меня на остановке. беру что смотрел мой фильм, брат. Я говорю, я, а где, где мы его найти? Он мне Это обещал, человек, обещал который... на диск подарить. 5, 8, 5 золота или как-то. Тогда просто давайте его оценим по шкале от 0 до 10. 10 из 10. Просто у него своеобразные моды и все. Видимость вещей. Он не похож на бездомного. На L имя. На Л? Леонид. Фамилия на К. Какие-то мы Мы не знаем, да, честно. Леонид К. Леонид Куприда. Леонидка, давай. Леонидка. Алло, привет, Макс. Тут такой вопрос. Передо мной изображение бомжа. Как его зовут? Леонид Ковалев? А, Леонид Коновалов. Спасибо, пока. Это Леонид Коновалов. Ну, как будто на ТНТ где-то сидит на этом камере. Чувак, который, может быть, придумал массе Бирио, нет? Нет, нет. Просто парень сидит Просто парень сидит в баре. Да. Ну, это, видимо, владелец, да, Майсибирия. Он по-моему, подписался на него в Инстаграме. Егор его зовут. Владелец Моя Сибири. Придумывать давай имена. Вдруг попадешь. Да не, ну нет, я не угадаю. Макс, Андрей, Данил. Блин, я сейчас получись самым тупым человеком в кемеру. нет, нормально, как. Слава. Его зовут Слава. Шу. Шу-шу-шу-шу-шу клин. Это, наверное, основатель Майсибирия бренда. А как вы поняли? Потому что у него а, ну, а имя, фамилия. Сибирович Сибирин. Это Слава Шеклин. Мы Все правильно. Все, всех отгадал. Да, он всех отгадал. Приятный бонус, У меня девочка любит ребро. О, ничего себе! Вот это да! Спасибо вам. По результатам опроса самым узнаваемым человеком в Кемерове стал Коламен. Очень странно, что в этом городе хорошо знают только губернатора и Коламена. А кто он вообще такой? Ну, Коломен. Cool, угу. Mm -hmm. Супергерой. Я понял. Это как губернатор, только... Колонатор. Принимайте участие в наших опросах, и вы тоже сможете получить приятные бонусы. Вот и вся информация. Хотя нет, вот еще видеоролик, как напугался кролик. Whoa, whoa, whoa. what in the fuck? Whoa. what the fuck are you doing? What the fuck? Ставьте вверх палец, если понравилось, как напугался заяц. Спасибо, и за сертификаты. Это было шоу Спросяо. Спасибо, что смотрите наши видео, комментируйте их и ставите лайки. И напоследок, бесполезные советы. Напугайте собаку и лизните стол. Пока. Еще нужно будет пойти сейчас через дорогу и футболку другую надеть. Подпишись, подпишись, подпишись.